болючая, больная, потому что автор этой песни, Вера Ботинцева, покинула нас 3 февраля, и я очень это сильно переживала. Одна из моих любимых авторов. Мы с Вадимом исполняем а, эту песню, она сама, то есть это стихотворение «Под улыбкой Бога». А, если Читать его полную версию, она звучит так, как у нас с Вадимом. Но сама Вера пела только первую часть. То есть исполняла только... Когда я полезла смотреть слова, искать, оказалось, что у этой песни есть еще продолжение. И я увидела в этом продолжении, в этом стихотворении дуэт, диалог. И вот мы сделали его в таком вот виде. Оставалось много зеленой земли, Серого неба у земного рая Ты взял барабан в ладони И женщина поднялась, играет Это даже не танец был Просто сияла душа Отзывалась тело, Как Бог на душу был. Или взметаясь русые, пряди требовали ладони твоей, или эта ладонь желала сумрачной невозможной власти. Женщина танцевала, не замечая тебя, для тебя, для тебя одного под музыку из пространства под темные осуществляя равенство. Whee! Но на тебе, впрочем, жил ли я вообще? не этого хаоса, не этого древнего взрыва, несущего мир. Если жизнь не кипение и нежного грохота кроме, если нечто жизнье было дороже, и ближе ее здесь, и сейчас, кроме ритма, стройного как она, Не обязательного как этот танец, ритма, клубящегося под твоими пальцами. иными мирах, где нет ее, нет ее планетки. Смотри, ставши теперь на ребро, на пленчике, сандалетке скажи, как ты станешь жить, забывая ее у Бога, смотри, она танцует. Сейчас я приглашаю на сцену Арсена.